У вас достаточно э, доброжелательное отношение да. с Ольгой Владимировной. Да. А знаете ли вы защитника Ольги Владимировны? Да, он прав показания. Он как адвокат подсудимой в ее защиту. То есть вы встречались один раз, да? Да. Скажите, вы где встречались с на нейтральной территории. Дома встречались с Ольги Дома у подсудимой? На кухне. Дверь была закрыта.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 Начало строится защита на истине.